Вот что получится, если я нарисую скрудж Макдака по -памяти. вот это. А выглядит он так. Поэтому мы решили, что будет весело проверить, кто лучше воспроизведет мульт персонажей по -памяти. Я или богиня рисунка Аня Консервы. Прости, Ань, я рисовал по памяти. Всем привет! Сейчас мы будем записывать украденный из басфидов формат, где художники, коим я не являюсь, рисуют мультяшек по памяти. Со мной сегодня Аня Консервы. Привет! С которой мы немножко порисуем персонажей, которых мы даже еще не знаем заранее, и просто поболтаем. Меня зовут Рома Гений. Сейчас будет гениально. Погнали. Я, я аж немножко переживаю, мне интересно и любопытно, мне любознательно. Нет. Но вообще я почти уверена, что я сейчас просто все солью, потому что я очень мало смотрела мультиков. Если я смотрела мультики, они были странные. Чтобы все было честно, мы создали чат в Телеграме, где наш друг Женя скидывал нам персонажей, которых мы должны рисовать. О, Хин парнишка из Время Приключений. А ты знаешь, как он рисуется? Ну, в принципе, мы можем Но на нем разогреться догадаться. в любом случае. Я могу попытаться вспомнить, как он рисуется. Я не знаю, О, начала ли ты? Ну я, пожалуй, начну. Ты смотрела Время Приключений когда-то? Ну да, все смотрели Время Приключений. И как тебе? Ну, хороший мультик. Я думаю, что это очень легкий персонаж в рисовании, вот я мне так кажется, думаю. но я, возможно, заблуждаюсь. Ты не думаешь? Я больше ни в чем не уверена, потому что я примерно помню, что у него есть... У него Рожки. шортики, да, у него ножки, ручки, палочки, сосиски, и у него шапка, которая целиком его закрывает, такая ушастая, правильно? Да, да, да, да. да. Но я не помню, что у него, как бы, в, в области туловища. Мне мне кажется, что там особо ничего, я, я, я помню там просто синюю футболку. О, футболка! Интересно, что ты думала до того, как я это сказал. Так, хорошо, я сначала, конечно, нарисую силуэт. При этом, блин, у меня, я не знаю, получается у меня или нет. Мне сначала казалось, что я сейчас очень круто нарисую, когда я начинал. Сейчас мне кажется, что что-то больше похоже на какого-то таракана. Да, чем дальше рисуешь, тем, короче, сильнее спесь вот этот вот падает. И ты такой уже, ооо, стоп, я правильно помню? Я не знаю почему, но мне хочется нарисовать ему закрученные руки, как будто он еще немножко и Джейк. Окей, okay. может быть они такими и были ну, в оригинале. Я вот не помню, что у него и... с ботинками, если честно. Мне кажется, они максимально простые, вот прям максимально. То есть просто такая, корпус как машинка, знаешь, такая. <гас> Нет, <гас> если честно, машинки я так не научилась рисовать. Мне кажется, я неплохо справляюсь, если честно. Нет, если честно, я тоже плюс-минус доволен тем, как у меня выходит. Слушай, а у него есть нос? Вот это я, кстати, не знаю Я закончила, Если у него нос? Блин, да. ну хорошо, ладно Тогда давай, я очень быстро его раскрашу Ты шорты раскрасила? Не скажешь да? мне другого цвета? <свят> Почему я должна тебе подсказывать? <свят> я нарисовала зеленым Но ты не списывай а, меня подожди. потому что? да, да, да, подожди, подожди. Я просто начала эту самую раскрашивать зеленым Футболку, и, и я подумал что то тут, блин, не сходится А кто твой любимый персонаж? А, знаешь кто? Бимо Позвольте мне песню? Бима отстойный, понятно? Самый классный персонаж это Лимонхват. А, Лимончик, да, топ, топовый, согласен. Слушай, ну я не могу сказать, что Бима отстойный. Вот у меня есть, короче, такая штука, если я, допустим, выбираю в какой-то игре себе скин, я прям тяготею к динозаврам и девайсам. Я не знаю, что ты мне сейчас скажешь по поводу того, что я нарисовал, но после того, как я разукрасил, мне показалось, что я справился довольно-таки неплохо. Я отправляю в чат, ты тоже? Да. Итак, погнали. Ставь лайк, если ты тоже отлавливаешься от этого звука о oh, <laughs> слушай он у тебя так прикольно прям в динамике бежит очень круто ну в принципе одинаково а как он выглядит на самом деле давай давай сравним я тоже вообще нарисовал ботиночки прям капец точно я, не, ну не очень точно, но, блин, я, я тебе говорил, что они такие очень простой формы, это то, что я помню. И, кстати говоря, видишь, у него достаточно эластичные руки. Да, да, и у него нифига не Зеленые тоже... шорты, зеленый был рюкзак. Да. Окей, давай дальше. Роджер инопланетянин из американского папаши. Ты знаешь, кто это? Да, я помню американского папашу. Ты смеешься с того, что у тебя уже получается? Да, я Ты уже рисуешь? Да, я уже рисую. А, слушай, я, я помню точно, что он серый. Да, вот я, это тоже... то, что я, я помню, что однозначно. у него у есть живот, огромная голова. У него огромная вытянутая да, да. башка. Я помню, что из него ага. вытекает какая-то слизь. Я думаю, что это, это не самая важная часть его. Да, например, я персонажа. помню рандомные факты, потому что он все время носит как бы какие-то, знаешь, парик, какую-то одежду сверху. Да, да, он любит переодеваться, да. Я помню, что он ходит все время, вытянув немножко, у него руки повернуты все время вперед. Вот что я вспомнила. Да, да, и опущенные, приопущенные так, такие. Они вот, такие, как бы, он чуть-чуть ходит, как дурак. Какое <с у него лицо? Блин, зараза, а че так У него есть шея? У него нет шеи. По-моему, она сразу перетекает к туловищу. Блин, вот у меня на самом деле самая большая проблема это глаза. У меня самая большая проблема вообще все. Я, я, я понимаю, что я сейчас реально рисую другого инопланетянина. А ты вообще смотрела американский папаша? Да, я смотрю его иногда когда я мою посуду. У него есть уши. Нет, нет, я, по-моему, нет. Блин, у меня ужасно это Просто ужасно. Мы на самом деле прекрасно рисуем, ребята, особенно я. Но это ж память, с ней ничего не поделаешь. Но вот его позу, да, вот его стан, вот этот, его не забудешь. Ты знаешь? Я такое нарисовал <смех> Я не знаю, я клянусь <смех> Это ужасно Я прям вообще, знаешь, если в прошлый раз, я, когда мы рисовали Фина, я, я еще такой думаю, блин, ну вот сейчас блесну, типа Аня классно рисует Я должен был, типа, не ударить грязь лицом, у меня это вроде плюс-минус получилось, в этот раз у меня не получилось вообще Я прям ударил У него есть хвост? Я на, насчет хвоста не помню, но я, я на самом деле не рисовал хвост, я решил, что, по-моему, его все-таки нет Господи, Сложно. я нарисовала Сложно Да, я слышу, что ты довольна тем, что получилось Честно говоря, мне стыдновато за то, что я нарисовал Не, я абсолютно довольна тем, что у меня получилось, если честно Да? Мне кажется, это очень точно Ну, я вот так вот его помню, не знаю, насколько это правильно О, Господи! Я смотрю на твой рисунок И ну, во-первых, хочу... Блин, ты знаешь, это мне напоминает какую-то статую каменную, как будто это, это что -то как будто это, знаешь? Делам и де там. О, Давай. У тебя прям очень похож. А как он выглядел да, на самом кажется, деле? Что... О, у тебя прям, да, у него намного короче ноги были, он прям при... О, возле земли где-то во... да, да, да, да, у него вообще такая походка нелеповатая, знаешь, то есть это мне, это мне напоминает, вот очень помогает мне запомнить именно движение. О, я тоже знала, шит! что я Блин, сто У него головы намного больше, чем я помнил Намного больше, чем я помнил Блин, ну на самом деле сам персонаж, вот сам Роджер, он довольно прикольный. Мне вот, мне нравится он. Хочу вам напомнить, что у меня в комментариях проходит классная штука. Через время после того, как я публикую ролик, я выбираю один случайный комментарий и рисую его автора. Поэтому чем больше комментариев ты напишешь, тем больше шансов быть нарисованным в моем гениальном стиле. Если у тебя есть время, пиши субтитры к моим роликам, чтобы их могли смотреть люди с проблемами слуха. А Скуби-Ду. Прямо Скуби-Ду, прямо собачку рисовать? Блин, я ужасно нарисую собаку, я, я не умею рисовать угу. собаку. Я тоже не умею. Погнали. Давай. Это вообще очень сложно. Давай. Сейчас у меня какая-то свинья получается. Так, ладно, ладно. Получается. Свинья? Угу. Ну, блин, тогда я боюсь, что получится у меня, потому что ты понимаешь, что мы сравниваем. Ты знаешь, что я тебе скажу? Я почти уверена что я рисую что-то очень Грандиозно. сильно не так. Я, ладно, я сделаю модель. Я, я, я понимаю, что его нужно, исп... его нужно изображать испуганным. Я, кстати говоря, никогда не смотрел Скуби-Ду. Мне, мне не нравился... О, блин, я опять нарисовал что-то очень большое. Сейчас я это исправлю. Мне тоже не нравился Скуби-Ду. Мне нравилась только Велма. Мне вместо носа получился... Я понял, все, я уже расслышал. Но я рисую очень выразительные глаза. Прям, как я просил, да? Да. Надеюсь, тебе понравится. А ты скажешь. Ой, Аня, я бы хотел. Я бы смотрел Скуби-Ду, если бы нарисовала его ты. Разве ты так скажешь, я буду довольна. Я только вот только Скуби-Ду не смотрел, поэтому у тебя реально есть миссия сейчас сделать Скуби-Ду смотрибельным для меня. Хорошо, я постараюсь. А у него не квадратная случайно мордочка. А, подожди, подожди. Подожди, мне кажется, мне кажется я, я так мало, как его можно Рома, нарисовать. если б ты знал, какая у меня собачка получается. У меня пока что что-то больше похоже на жил-был пес. Знаешь, там где волк в советском мультике говорит, «Ну ты, если заходи!» Моя собака похожа на чихуахуа перед смертью от бешенства. Перед смертью от бешенства? Класс. И мой любимый вид Чуахуахуа. А, а, а у него случайно язык не вываливался из рта? Я нарисовала язык, поэтому я и говорю, что это бешенство. У него длинная шея, насколько я помню. Да? Но у меня опять же, сейчас начинается лошадь уже как Ладно, забудь. У меня вообще... что угодно, только не беду. Я думаю, что примерно вот так вот. чик чик чик чик чик А ты помнишь, у Скуби-Ду были какие-то пятнышки? Да, мне кажется, были. Я, я планирую их нарисовать. Но я какие? их еще не нарисовал, но я планирую. Но какие? Блин, я, я, ужас, я ужасен в рисовании я собак. Я очень доволен собой. У меня тоже получилось не так плохо, как я рассчитывал. Но я, я понимаю, что я сейчас возьму, там вижу твой рисунок, там будет очень прекрасная раскраска, и я пойму, что... Да, Но ты не переживай. Не, ну ты не переживай. Спасибо, спасибо. Ты лучший друг. Хочешь, я тебе навру? Хотя, вообще-то, технически, ты лучше так. нарисовал Роджера. И все. О! У тебя прям очень похож. И все? Да. Да <свят> не, еще фин, фин у меня лучше получился, Аня, вот я честно тебе скажу. Да, ты, э, ты лучше меня... нарисовал ботиночки Фину. И технически твой миньон более правильного цвета. Выпуск с миньоном будет на канале Уани. <свят> Мы прям такую уже серьезную аналитику устроили. Я готова. Так, э, ну, я, я пятину еще нарисовал. Мне кажется, пятна лишние. Да, я тоже так подумала. Ты их не нарисовала? Угу. я вот сейчас вижу, что я остановилась до пятнышек. Я их сотру Господи, Рома, остановись Мне кажется, что я очень точно угадала поводок Если честно Я, я даже не думал рисовать поводок Вот ищите а, Слышь, не да, смей Черт, спустя Мне нравится, что у нас одинаковое впечатление о Скубиду Что у него торчит язык Что у него испуганная поза Сразу видно, что в принципе персонаж неприятный Да, мне кажется, именно так он и был задуман Сейчас придумаем неприятного персонажа ну, короче, ладно, я думаю, что я сильно лучше это в любом случае не сделаю. давай смотреть. Тупо одинаковые собаки у нас получились. Ну, мне понравился цвет реально точно такой же. Слушай, ну вообще, на самом деле, ни ты, ни я, вообще ничего общего. Единственное, что, ну по цвету вообще, видишь, мы вообще не угадали. У тебя классно, что ты вспомнила, что зеленая шея. И язык у него на месте, вообще у него не торчит язык, ничего не Нет, он сто процентов вываливался у него, 100%. Да? Конечно. Он очень сильно жестикулировал и лапками делал вот так вот, и вообще, со звуком таким, Ну да, я помню, что у него такой, значит, лапы просто сами на себя наступали, он он об них же спотыкался. Но я думаю, что мы уже закончили, да. да? Вот и все. Я надеюсь, вам понравилось. С нами была Аня Консервы. Прекрасная. С прекрасными рисунками. Аня машет рукой, как вы видите. Я пока что просто этого не вижу. Переходите и на ее канал. Там вторая часть этого ролика. Ну, естественно, оставайтесь у нее на канале. Там классно. Всем пока!